Какая вкусная курица. приехали. Выходим. А, ой, там допишешь? Ничего страшного. Здесь как уже куриц. припарковались. джингл ну, джингл, да. Зима, мы только проснулись. Так, дом где-то вон там. Зима, холода, зима я думал Чем не вижу, без Зима и холода, Смотрите, как тут вот это замёрзло. Смотрите, как прикольно. Знаю, знаю. Я уже хочу быстрее к теплому дому. Квартире, которую мы снимаем в аренду. видная аренда. Да. Надо Блин, вот город такой ловник. знакомый. Ладно. Да, тебе кажется. Не нет. нет. Я а все города помню, было. где мы бывали. Да, это в нет. этом Вау. мы не были. Город очень Лестницы, конечно, топ. Нет. Точно не Украина. Это так. Россия. А -а -а -а. Так. А -а -а -а. Иди сюда. Пойдем, не зря не мне вот этот дали. А, а чё ты там, Олег, ломаешь, Что я ломаю? Да Что я, ты вижу. Я о, ломает. Я же вижу. Ничего ты не видишь. Надо да, Ладно, да, Ладно, че, че, че, да иду к тебе. Я хочу показать. Я, я вот здесь живу. О, -о, О. А для а. него нет места, покажи. О, -о прикольно. Вот а тут маленькая квартирка на сегодня. Да. Он О, заходил. привет. Я Можешь и... жить <связь> вот с ним. Нет, я дай. Вот, ложись сюда. Тут вот камин. Да, иди. Я обеспечу. Ну, вот, вот идем сюда. Вот, ты ждешь здесь вот. Адриан, пошли, ты не живешь. Можешь спать вот здесь вышел. как бы? Да, Зор, вы, да можешь конечно. Можешь спать но... вот тут, вот тут. Вот. Ладно. В крайнем случае иди с рукой. Что шпит ты делаешь в моей не комнате? Ты, не нужен. Ты Ты не нужен. Что тебе Всё, надо? Ты не Можешь его выгнать? нужен. Ты не Это моя, это наша комната. не к тебе в комнату. Ты Да, Так. Ты сюда. Mm. 155 дней я не спал, и я разблокировал новый доступ. Я разгадал координаты одного из моих одного из камней, чудес. Опа, это что, шкатулка? Но тут не да. все талисманы. Все талисман. Ну да, не все говорю, же остальные все потеряны, утрачены половина Или бы у тебя. Да, или у меня половина в городе вообще. Есть мистер Баг в городе будет что это? Это книга заклинаний. Реально? Да. Без Короче. Шуток. Нет, я не шучу. В этом городе находится камень чудес волка. Ну И все, Бейс, панцирь. А, наш Да, давай мне тоже на черепахи. Ага. Губу раскатал. Обратно закатай. Ладно, все, я пока пойду искать. Смотри, чтобы меня никто не видел. Где трансформация. Пойдем, я тебе покажу, где ты можешь спать. Пойдем. Можешь у меня в углу спать. Смотри, ложись вот сюда на красную. Ложись, ну либо на зеленую иди туда. Ложись, ложись на стол, Все, можешь спать, ложись спи. Сейчас спокойной ночи. Это твоя комната. Спокойной ночи. Не спи, обслюняв обязательно подушку там все такое. Это подушку обслюняв там. Вот. Здравствуйте. Да что вы делаете? Да ничего а тут мы, уложили а мы тут мальчика другая. спать Тут друг хороший, но не он это Он спит Всё, бриз Мне позвонил Олег, сказал, что всех вас отсюда выиграть Я снимаю эту квартиру Иди ложись Ложись туда-сюда Ну дай им поспать Дай ребенку поспать Ладно, пойдем, я тебя уложу, пойдем. Иди вот в комнату Адриана, спи. Нет, пойдем, нет. Смотри. Нет. смотри. Здесь комната смотри. вот такая, смотри, классная. Да, вот, здесь. вот здесь можешь, вот тут, да, вот реально. Сюда заходи. Не а сегодня нет. Я пойдем. пойдем. Лажно, да нет, а, не лажно. Ложись да. туда, уже не а лажно. Заходи. Нет балкона. Это не балкон, а выход на крышу. Ну и что? Для меня это балкон не... вы бесите меня! Я сейчас вас всех в космос отправлю, серьезно. Да не ты! Да, еб... Наконец-то, все, я полетел до свидания. Я полетел, в Не, я тут с собой еще путешествую вот эти талисманы. Значит... Тот самый был. Mm. Значит, мой муж. по-русски. Да а почему не... ты не летаешь? Ладно, это... переоблашение. Это... Где остальное улучшение? Это... Что такое ГМ? Уйди с моей комнаты. Что это... такое ГМ? Да. Ладно. Ну, ну да. Но в данный момент только я тут, значит, это моя. Наверное, гейм. Ну типа, игра. Да, это игра. О, так, что это за вонюлок за фейком? Так, ты что, офигела? Фейк? Я тебе сейчас фигарю. Ты... Я пурпурный пурпурный тигр. тигр. Тигрица. тигр. Тигрица. Тигр. тигр. Ух ты тигр. тигр. тигр. <свят> <свят> давай, давай, давай. Разрешайся. Не буду на всяких олухов тратить свои силы. Так ты уже потратил? Значит, олух ты новый герой. А я использую на. Нет. Uh Нет. Так, мне uh нужно. Uh Нет. Позже. <О>, вот он. Лед не жалко. Только теперь, как я выберусь? Повершан. Uh uh uh Ай. Спасибо. Ладно, где находится О, камень, чудес? Такой камень чудес? И по какой? Так, выбрать. почему ну, меня да, слышат да. с воздуха? Я не понимаю. А, ты просто мне все говоришь. Ладно. И трансформация. А, нужно будет нырнуть поглубже. А Уйти. Классно. Ладно, это не меня. Пленная. Так О, надо плену. встретить. О, леса. Да, а вот и он. Ушел. Иким, mm -hmm. давай. Mm -hmm. Баба, -буй? Баба буй, привет. Mm -hmm. а, я не мистер Бак. Я мистер Бак находится в вашем городе. Я новый супергерой. Баба буй, неважно кто ты. После, что я нашел, ребята? Что ты нашел? Ух ты, какой! какое это... Это волк. Прикольно. У меня друг такой был раньше. Росик звали. Да. Я тоже с ним знаком был. Баба-буй, баба сюда. Еще раз меня так назовешь, я тебя грил лопатой. Извини, баба. Так что тут, мистер Бак, угу. имеет, защитный костюм, который почти не получает урона Оружие. И О И О оружие И О И О имеет защитную функцию, то есть е может делать щит, а также может перемещаться. Перемещать. Сам перемещаться <клыш> Са. а, сам по городу. Супер шанс это выдает это рандомный я, предмет. С предмет с красным цветом. В черную, черные пятна. Также он а вот подкидывает предмет. Другое, предмет ринг, говорит лопата? чудесный мистер и и все, что разрушает. Клагиатер. Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, ладно, странные А это, что тут забыли, вы разве не в городе? Они приехали были... в отпуск, ко а мне сказали а их рулить? Эм, охранять. Патрулить? Меня зовут Алыбак, познакомимся. Алыбак? А, ну да, здравствуйте, здравствуйте. Нате, я пару. Я белые волосы. Белые я волосы? понял. Мы думали, ты черный волос. Бедный кот, его добавили. Бедный вот его добавили. Мы знали, молодец. Ладно. Он, наверное, тоже играет, как кот. Да, кот как кот тоже играет. за? Шизофреник. Шизофреник. Ладно, если мне ничего не происходит, с тупит. Нуру, нуру, тики. Так, кто там вообще у меня Нуру. Тики, флаг, свиние. Мне удобно с новым ею. оно на самом деле, оно супер... классное делает. Вообще, мне что не ты не у нас делаешь дома? Ай! Меня, меня, Гдедеде. Меня, Гдедеде. Что там да. за железный мне голем, плохо. который мне не нравится? Ай! Меня, Гдедеде. Чем ты меня... Железный голем. А. Да. Да. Да или сами доделаем А вы как... Так? А ты я лиса как появилась? Она меня встукнула. Отлично, и... новый супергерой. Но я не легко заволодеваем камнем чудес. А тебе? Просто мистер Бак сказал, что все герои остаются в городе. А тут я узнаю то, что а герои здесь... Малень... Да, ёлки палки просто, Понятно. Будет, Ладно, мне пора лететь. Туда, а будет, я уже второй это, раз улетаю. Это, это так. Что же... Лайла осталась в городе. То есть она ее сегодня здесь не будет. Почему а Лайла я буду. Трансформация. Да. Лайла тут. А да. И интересно, какая магия? Почему она мне на с расстоянии, с ты с тысячи километров? С кем ты разговариваешь? У вас болезнь какая-то Лети, моя маленькая акума, и вселись в него. Акума, ты тупая? Акума. Я хочу срочно написать заявление на Акуму. Довела акума нервного приступа. Что происходит? Ладно, значит. Боже мой. Люди не летают. Ой, это кто? А это, это. Будет легче. Так, давай вот так вот. О, непривычно. А. Несколько комбинированных сута и все, и все идет ладно. Так, надеюсь вы не бесполезны. А... Хоть чуть-чуть ваша пользы должно быть. Вы же должны атаковать как-то. А, бездари. Какие же бездари? Это что там а, такое? Ты, ты что, то, что вот наконец-то мои аккумунтизированные заработали. Я уже тут полчаса стою и жду, когда, когда же они начнут Я работать. не буду церемониться кто-то там, я не знаю, И как ты сюда, Давай. как ты приехал Давай. в этот город с того, но... Купер шанс! Иди, пожалуйста. Ты задаешь такие очевидные вопросы, у меня есть камень, где вояж? Жалко топорец мне взял, я все бы... Просто один... Просто один из вас, просто один из вас оставил мне, оставил ну, мне свой, я удивился. увидел то, что здесь новый супергерой, здесь я видел в бага, и поэтому сразу понятно, что надо ехать и брать пока тёпленько. Что ты тут делаешь? Он только приехал, я только приехал туда отдыхать, а тут вот это. Бьём, жалко тобой. О! Родки, слияние. А, Их опять Акума сейчас. Акума? Нет, они надо а аккумулизируй больше, вперед, нет. мой раб. Нет, я аккумулити. Там уже аккумутизировали. вот тут такой а, а я яй А больно, больно, больно, больно уйдет меня. Справляйтесь с ними, а я пока ухожу, не буду вам О, мешать. О, они бьют, они бьют, ура! Ах ты, жалко, это порек не взял, я бы тебя отфигал. Ты, ты меня не выиграешь. У тебя а мало 3, шансов. А Калисман удачи. У меня уже мет... меч. Смотри, мне выпал меч из супер шанса. У меня топорик, ты... э, кирка. Топорик? А у меня меч. Ладно, а нет, я... комбинат. А Вояж. А Пока. Одна. Он улетел, все, а тебе места уже нет. Жить. Он за тобой, как ты сюда отдыхать, Монок. Так, Монок? если сейчас Диана не будет это на месте, Монок, через 3.003 секунды, 30. его, его ударят катаклизмом. Бабочка летит, она летает. Вот и по потом... Где, Адриан, как, как, как всегда, ну как всегда. Что-то за происходит. Чувствую, пора на да, ёлки-палки. Я язык скоро пальцы кому-то отрежу. Ну. Бак, там, а? Да. Ой, господи, алыбак, я бак, типа, я тебя путаю с нашим. Ну, привыкнешь. Алый бак, откуда у тебя как-нибудь чудес интересно будет, надо бы узнать. Я взял и, и Неважно, откуда у меня. Я шёл с моей комнатой. Трансформация. Так, надо детрансформироваться. А! Так. Да шкин код! О боже, еще один злодей. Детрансформация. Новый, что за дрэш? Злодей или дорогу, Так теперь мы должны быстренько с ним разобраться. У меня пока я не перевоплотился. Белый укус. Мы с ними разобрались. Всем до свидания. Поскакал, да. Окей, я тоже поскакал. У ну, меня осталось 5 минут, и моей детсформации. Прыгал в снег. Я шли сам, а буду в снег. О, привет! О, О привет. Андрюха. Пошлите. От, от наверх. Ты... Мне нужно теперь слышно поговорить с этим балбесом. Я его точно не буду. И я где собираюсь. он? Вот ты. Опять стал. Привет. Так. Чё тебе ничего, надо? Ничего? ничего не хочешь мне дать? Чем? Красненькая, такой золотенькая. Не обещал, не обещала, должен. Я Чё? тебе ничего не должен. Красное, золотое. Подожди, а. не лази тама. Красное, золотое, потом посмотри, что я нашел. Ну когда я посмотрю? Угу. Конечно, мечтай. Ой, я уронил. Нет, нельзя. Мы тут а, кино смотрим. Дверь с закрыта. С трубом, чик, чик, чик, чик, все, дверь закрыть. Ой, а почему у тебя руки кровавые? Потому тебя что как-то повредился на <говорил> тебе. <говорил> потому, <говорил> потому что это я. о Шакс. <говорил> сейчас... Битва информация. Спрячься, как там те спрятать? Нас спрячь не знаю, как спрятать. Ай! К вами агрессив. Что за. Нас спрячь не знаю, как его спрятать. Вами пошел отсюда. Спрячь его. Mm. Дай, мне да, дай мне одно украшение. Твой ангалор досмотр досмотрели, твой фильм, а? Нет. Не, мы еще не досмотрели. Дай мне... И вот, вот это? Да, да, да, да, да. Мы, мы, мы, мы, мы. Так, да, да, давай, давай, давай. Все. Лиловый тигр разрешается так. Дай. С с все, порой, можешь валить. Ладно, пойду. Давай. Так, ай, вы что бьёте? Всё, мы фильм досмотрели, кто там ко мне хотел зайти? Хотели зайти? Хотели зайти? Что, досмотрели да. наконец? Ой. Что я да, сделал? Да, досмотрели, досмотрели. О, Опять, О тебя... а, ты Да, ты меня ударил. Опа. я. Ты так ударил, то что Ах я там. Следи что за мной? Ну-ка не следи за мной. Так, ладно, я пойду. Я спать, пока. Это для шитья, везья там все. Так, погоди, мне тут нужно. Мне тут все. Иди, я спать. Я люблю голову спать, все не мешать. А, а, а. Я, всегда вот дихом, ло, я всегда буду злодеем. Вот не трамвайное. Я всегда буду злодеем. Уси, полетели. Паук. Марфоза. Меня зовут Таранту. <с two> Марфоза. Таранту. Меня зовут Тарантов. Какой Тарантов это? ну нафиг, Сейчас время. Привет. привет. О, привет. Слушай, что ты... Спасибо, что выпустил меня. Я тебя не мог выпустить. Ты активировал Камень Паука, я активировал меня. Феликс? Что? Что? Феликс? Феликс? Феликс, я тебя отправлю. Феликс? Это был Мираж. Мираж? мираж. Ты ничего я не видел. Куда Феликс? Я Феликс, и я заберу Камни Чудес. Ненавижу Давай. это. Я не Мираж, И можете меня ударить. <звы> я ненавижу, что такая маленькая прыгучесть. Я даже до дерева толком не запрыгиваю. Привет, я Феликс. Феликс. Я беру твой камень чудес. Мистер эм, Макс, я жду тебя здесь. А. Тут его нету. Но он когда-нибудь придет. А паучок, мне тоже сейчас даст твой камень в лес. Паучок, я же не, не знаю. Задерж... Что? Теперь я с этого момента буду жить не здесь. Шо? Не входить. Что это ты тут делаешь? Не входить. Отправляй тебя! Я Прячь, Марфоза. Я помогу тебе, приготовить. Тихо, балбес. Ты собака, сут... Да просто вот поугарал. Ладно, с кем не бывает. Ты, я твою шкатулку трогаю. Я поугарал. Так, вышли все отсюда, я сейчас вас всех растарапаю. Зайди, попугайчик. Держи. Да, бесит меня Ой. всякие там балбесы. Спасибо, что уронил свою перчатку. Да. Спрячь там к вам, я не знаю, как спрятать их. Ладно, все, пойду, что, каких, пойду да. спать. Пока. Вы что, что тут хотели... делаете? Быстро <свят> по комнатам. Бал уже трогает пищи. Ладно, когда пора на патруль в этом городе? Рар-полоски. А, тут? Ты... Жешь мне спать? Здравствуйте, возвращение, Людо. Да, хватит. <свят> мешать Ой. спать. Жешь спать. <свят> хотим. У меня нету лопатки. Жешь. Жешь. Жешь. не мешать. нам не не Пошел отсюда, я сказал. Отъю. Дверь на замок. Закрывай она... на замок, на замок, на замок. замок Ну-ка, пошел, дверь на замок. Адариан короче, не да, быстро, мя. я сказал. Пошел, пошел -дям -дям -дям. Все, закрыть двери на замок. Закрываем э... на замок. Хорошо, а за не что, что тут? Не ну, звук.